Внимание! На игру актеров, жестокость, спецэффекты и прочую ерунду тут обращать внимание не будем. Здесь только чистый логический символьный анализ с попыткой связать сюжет и символы фильма с настоящими и будущими событиями в реальной жизни. Это называется анализом второго смыслового ряда. Фильм «Выживший» идет в паре с фильмом «Марсианин», так как затрагивает тематику выживания после происшествий. И в обоих случаях герой бросает команда. Кроме этого, на всех церемониях и фестивалях их также рассматривали в паре. Соответственно, этому перекликаются и их матрицы во вторых смысловых рядах. В фильме дано мало масонских символов, в отличие от марсианина, который просто нашпигован ими в каждом кадре, но зато даны говорящие имена. Говорящие имена — это почти единственные метки персонажей, через которые мы можем связать их с реальными объектами. Кругу власть имущих вообще смотрят не на человека, а на его атрибуты власти и клановой принадлежности. Далее решают иметь с ним дело только если ранг соответствует. Фильм «Выживший» был представлен в католическое Рождество 25 декабря 2015 года в США и Канаде. И 7 января 2016 года в православное Рождество в России. Сразу скажу, что было придумано только для сюжета фильма и чего на самом деле в реальной жизни у Хью Гласа, героя Ди Каприо, не было. У Хью Гласа не было никакого сына от жены индианки. Он женился на индианке из племени Пауни в 1818 году. А события произошли в 1823 году. Тогда сыну было бы максимум 4 года. Индейцы арикары убили 13 охотников из 30. А всего их было 100. Остальные 70 были тогда в форте. Но фильмы сделали так, что индейцы убили 33 человека. Медведя убил не сам Хью, а подоспевшие к нему Фиджеральд и Бриджер, которые его потом и бросят помирать. Фиджеральд никого не убивал. Ни несуществующего сына Хью Гласса, ни капитана Эндрю Генри, который в фильме «Капитан», а в реальной жизни был майором. Когда Хью Гласс очнется и выживет, он действительно найдет Фицджеральда, но не убьет, а простит. В фильме пушной компанией заведует капитан Генри, а на самом деле этой компанией заведовал генерал Эшли, который и собрал сотню Эшли, сто военных и охотников. Не было и не могло быть там никаких французов, которые похитили Паваку из-за рекара и торговали оружием с индейцами. Так как к тому времени Соединенные Государства Америки уже давно были независимым союзом, и французы тогда были только на территории современной Канады, которая тогда называлась Новая Франция. Зачем тогда все это фуфло вставили в фильм? Без всех этих введений фильм был бы пустой и не содержал бы действенной матрицы, которую туда внедряют за правила Запада, чтобы править миром. Этот фильм посмотрит больше миллиарда человек, сознание увлечется за зрелищем эффектов фильма, и мозг пропустит матрицу в подсознание. Все будут обсуждать лишь игру актеров, эффекты, краски и прочую ерунду. Умные будут говорить о сюжете, но о втором смысловом ряде не будет говорить никто так как цензуры у нас в стране уже 30 лет как нет, а спецы цензуры как раз и были специалистами по вбросам через произведения искусства, будь то картины, музыка или фильмы. Символы персонажей. Главный герой Ди Каприо Хью Глаз, охотник-следопыт, который единственный знает, как вернуться назад в форт. Имя Хью переводится как «огонь, дух и вдохновение». Глаз – это стекло или стакан. Хьюглас выражает собой всю страну США в целом или даже весь Запад. Это будет понятно, когда мы посмотрим, кто его жена и сын. Хьюглас охотился вместе со своим сыном Хоуком. Хоук на русском значит ястреб, а ястребы ⁇ это совокупность всех сторонников жестких мер в США. Кроме того, Хоук сын от индианки из дружеского племени Пауни. Пауни ⁇ это символ Китая. И сын Хоук ястреб от индианки из Пауни и Хьюгласа. Это символ будущего союза США с Китаем. И из матрицы фильма следует, что этого союза с Китаем не будет, потому что сына убил Джон Фитджеральд. Кстати, актера, который играет Хоука, зовут Форест Гудлак, что переводится на русский язык как «Удачного отдыха». Желаем вам удачного отдыха, ястребы США. Как нам уже известно, на самом деле никакого сына индейца у настоящего Хьюгласа не было. Его придумали только для фильма. Жену Хью Гласа, индианку, по фильму никак не называют, но в жизни она Грейс Даф, что переводится на русский язык как «благодатный голубь». Удивительно, но политики США вообще делятся на две категории – ястребы и голуби. Голуби – это сторонники политики мира или мягкой силы. Жена Хью Гласа погибла во время налета на племя Хоук, но сам Хью и его сын Хоук уцелели. А вот свою благодатную голубку, то есть мировую политику, он уберечь не смог. Итак, у Хью Гласса жена-голубь, дав, политики мира, а сын-ястреб, хок, политики войны и жестких мер. Хью глаз – это общий курс США, но жена его умерла ранее, а сын вскоре будет убит, и не будет больше никакой политики, ни политики мира, ни политики жестких мер. Джон Фитцжеральд – это клан Кеннеди потому что 35-го президента США как раз таки и звали Джон Фиджеральд Кеннеди. Фиджеральд все время ходил в повязке, чтобы прикрыть огромный шрам на голове, а Кеннеди был застрелен двумя выстрелами в голову, первый в шею, второй в голову. Кеннеди был лейтенантом во Второй мировой войне. И в фильме Фиджеральд все время спрашивал у Хоука, не убивал ли ты лейтенанта? Вождя племени Арикара зовут Эльк Док, то есть лось-собака. Арикара – это Ближний Восток, место, где сейчас воюет США. Дочь вождя лося-собаки зовут Павака. У этой Паваки на лице наколка из звезд в виде флага Великого Звездного Арабского Братства – Ирака, Сирии и Йемена. А это те страны, которые были разбомблены США. Капитан Эндрю Генри заведует пушной компанией и командует группой военных и охотников. Эндрю Генри – это организации и деньги, то есть финансы США – и ФРС, Федеральная резервная система США, с Международным валютным фондом. Итак, военные и охотники пушной компании генерала Эшли грабят леса индейцев. Военные охраняют, а охотники убивают зверей и разделывают их для шкур. Внезапно на делянку нападают индейцы Арикара, и остатки команды чудом спасаются. Большая часть пушнины достается индейцам, а возле трупов команды ходит вождь лось собака и ищут свою дочь по Ваку. Команда уплывает по реке на лодке, и капитан Генри уточняет, что индейцы убили 33 охотников. 33 ⁇ это широкий символ, и тут убийство 33 охотников символизирует потерю управления западных элит, так как 33 ⁇ это символ управления. Высадившись на берег, команда пытается спрятать оставшуюся пушнину. Но Фицджеральд говорит, что они не смогут больше сюда вернуться и пытается свою долю утащить на себе. Фицджеральд – это клан Кеннеди, большинство представителей которого находятся в демократической партии США. И в этой же партии сейчас находится Обама. Далее они направляются к форту, где находится вторая большая часть армии. Хью Глаз отделяется от команды и видит медвежат, и целится в них из ружья. И тут сзади на него нападает медведица. С первого раза она калечит его и отходит к медвежатам. Глаз тянется за ружьем снова и целится в нее. Медведица снова идет на него и Глаз стреляет ей в бок. Медведица опять его рвет, но не добив, сама раненая отходит. Глаз не унимается и достает нож, тогда медведица бросается на него еще раз и он закалывает ее в шею, после чего они падают с пригоркой и труп медведицы его накрывает. Это похоже на первый авиаудар России по ЕГИЛ в Сирии потом на ракетный удар 26 шестью ракетами калибр и закрытие неба над Сирией комплексом С-400 после сбития Турции нашего бомбардировщика. Здесь тот же самый участок Григориальной Матрицы, что и в фильме «Марсианин». Если бы не эта медведица, то все было бы хорошо. Хью Глаз довел бы всю команду с остатками пушнины до форта и на этом бы все кончилось. Но именно из-за этой медведицы впоследствии все перебьют друг друга. Так можно ли считать, что Глаз победил Медведицу? Медведица ликвидировала всех, хоть и была формально убита в фильме. Поэтому потом он и проходил в шкуре этой медведицы действия уже как бы от ее имени. Символично и то, что медведица разодрала ему горло. Это чтобы они больше не могли говорить свою американскую чушь в СМИ. Команда оказывает первую помощь Глазу, но затем бросает его и оставляет с ним его сына Ястреба. Джона Фицджеральда и Джима Бриджера, символ которого не очевиден, но и не особо важен. Далее Фицджеральд, то есть клан Кеннеди ликвидирует сына Хьюгласа Хоука, то есть американских ястребов и символ союза США с Китаем для орудования на Ближнем Востоке. Этот союз заключается в том, что США под видом ИГИЛ воюет на Ближнем Востоке и также оправдывает теракты в Европе, якобы от ИГИЛ, а Китай искупает там земли, порты с берегами инвестирует в свой будущий шелковый путь. После убийства ястреба Хоука Фиджеральд почему-то не стал убивать привязанного к носилкам Хью, который видел, как убили его сына, а просто дождался Бриджера, и они вместе бросили его умирать в недорытую могилу. Хью глаз выживает и пытается найти и убить Фиджеральда. Он бродит по лесам, видит падение метеорита и оказывается около пирамид из черепов бизонов. Значение этих... Символов мы узнаем позже, для этого будет особый знак. Хью идет к месту падения метеорита и встречает индейца из племени Сиу, который идет к племени Пауни. Этот индейц делится с Хью печенью убитого волками бизона и заречивает его раны. Но потом этого индейца вешают французская банда под предводительством Туссена, того самого, который обменял шкуру убитых в начале фильма «Американцев» на винтовке и лошадей, вождю племени Арикара Лосю Собаки. Хью глаз идет дальше от повешенного индейца и видит лагерь французов, лошадей и как бандит Туссен насилует Паваку, дочь вождя Лося Собаки. Хью спасает ее и она в отместку за изнасилование отрезает яйца Туссену. Хью удается скрыться на украденной лошади, но его замечают Арикара и гонится за ним. Хью прыгает с обрыва, лошадь разбивается, а Хью приземляется на ель и выживает и чтобы переночевать, он залезает внутрь брюха лошади. Такого в жизни настоящего Хью Гласса не было, придумано специально для фильма. И то, что Хью упал с обрыва, намек на обвал фондового рынка США и последующий мировой кризис. А труп лошади породы Кнапструппер – это будущие жертва американского народа, либо в виде финансовых потерь, либо в виде гражданской войны, которую готовит США, кстати, уже 10 лет. В это время один выживший из французов банды Туссена приходит в форт капитану Эндрю Генри, просит помощи и достает ту самую флягу, на которой выцарапана спираль. А теперь мы обратим внимание на эту флягу со спиралью. Итак, руководителя французов звали Туссен, а слово Туссен — это точное французское название Дня Всех Святых, который празднуется 1 ноября. Напомню, Туссену отрезали яйца, то есть... Это такой день всех святых получается. А кто у нас в мире святые угодники Соединенных Штатов? Это Евросоюз с блоком НАТО и приспешники Запада в элитах большинства государств. Так вот, им отрежут яйца. Глядя на Евросоюз, уже давно можно сказать, что им отрезали яйца. Что такое сам день всех святых? В Откровении Иоанна Богослова, которому также и принадлежит и одной из четырех Евангелий, это поклонение всех святых агнцу Божьему, за которым последовало снятие седьмой печати, после чего и произойдет апокалипсис, Великий суд. По Библии этому событию предшествуют редкие природные явления. Поэтому в фильме показано падение метеорита, который приводит Хьюг к пирамидам из черепов бизонов. А затем он приходит в лагерь Туссена, а тусен это французское слово «день всех святых». И там же он теряет флягу со спиралью, а спираль — это символ перемены и течения времени. Эти знамения в фильме специально показаны вместе, чтобы мы все прекрасно поняли. Так, дальше. Капитан и команда выезжают из форта искать, возможно, выживших Хоука Ястреба и его отца Хью. Воспользовавшись этим, Джон Фитцжеральд крадет все деньги из сейфа капитана Генри то есть ликвидирует весь золотой запас Федеральной резервной системы США, и нашей в кавычках пушной компании не на что будет содержать своих воинов и охотников. Потом Фитцжеральд застрелит капитана Эндрю Генри, который нагонит его в лесу, и попытается убить Хью. А Генри – это символ финансовой системы США и ФРС, Федеральной резервной системы. Хью долго борется с Фиджеральдом и вот уже, когда готов убить в последний момент прощает его и бросает в реку. Тут появляется отряд река с вождем лось-собака и его дочерью Павакой. Вождь вылавливает из реки еще живого Фицджеральда и добивает его, сняв скальп. Хью продолжает бродить и вспоминает о своих убитых жене и сыне, благодатной голубке и ястребе.